До недавнего времени мы считали коронавирус тяжелым острым респираторным заболеванием. И вот этот синдром коронавируса, это глобальная пандемия, которая там, условно несет ответственность за миллионы смертей по всему миру. Но мы считали, что это а, респираторные, то есть изменения со стороны органов дыхания, тяжелые респираторные симптомы. Мы знали о неврологических симптомах об изменениях в сосудистой системе, свертывающей системе, э, там цитокиновый шторм и так далее. Но, в принципе, в офтальмологии мы говорили о вторичных повреждениях. То есть, да, может ухудшиться зрение, связанное с прогрессированием катаракты, с появлением там, сосудистой катастрофы на глазном дне в виде там, тромбоза или в виде... Там, геморрагических каких-то осложнений то есть ну либо ишемия то есть мы в принципе считали что все остальные вот э, симптомы о которых мы говорим ухудшение зрения связаны с вторичными изменениями с повреждением сосудистой стенки и прямого э, воздействия на клетки сетчатки и ганглиозные клетки это клетки зрительного нерва э, Вирус не оказывает. И вот сейчас э, немецкие ученые доказали, что вирус может присутствовать в клетках сетчатки и зрительного нерва. То есть на культуре тканей, э, которая подверглась воздействию этого вируса, определили что, э, уже активность вируса и скорость его размножения, репликации. И вот результаты показали, что коронавирус инфицирует непосредственно эти клетки сетчатки и ганглиозные клетки. Это там, подтверждено было вот, тестом ПЦР и что иммунофлюоресценция это вот, э, метод, который позволяет определить присутствие белков э, ковида, ковидных белков. Поэтому это это в принципе это новое э, новая информация, которая ну, расширяет наши границы познания, потому что одно дело, если это вторичные изменения в виде там, иммунологии, в виде сосудистых нарушений, а другое дело, если вирус сам присутствует в тканях. Во-первых, внутриклеточные повреждения, но ну, если вирус находится внутри клетки, то проникновение лекарственных препаратов, ну, гораздо сложнее. И вот как бы определили же еще в этом в этой работе определили еще одно направление что а, с появлением а, вот в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки вот этих вирусных бляшек это говорит о месте размножения вируса и кроме того увеличивается выработка так называемых цитокинов вот этот цитокиновый шторм то есть как бы сетчатка тоже может быть источником продукции вот этих цитокинов, интерликинов, которые связаны со спалением, деградацией тканей. Единственное оптимистичное ⁇ это то, что не нужно специфическое какое-то лечение, что э, вот эти рецепторы, которые, через которые вирус проникает в клетки, э, если их блокировать, то уменьшается инфицирование клеток сетчатки. Так вот, э, эти блокирующие вещества, они идентичны тем, которые используются при стандартном лечении коронавирусной инфекции. То есть не нужны какие-то специфические препараты, потому что в вот, э, к сожалению, глаз так устроен, что некоторые препараты, которые мы вводим, ну, например, внутримышечные или там, принимаем внутрь, они не все доходят до глаза. Часто бывает, что у нас вот проблемы, например, э, ну, инфекции, вызванной бактериями, не вирусами, а бактериями, не все проникает внутрь глаза. И нам приходится осуществлять доставку лекарства прямо непосредственно внутрь глаза. Например, колоть в полость глаза, в стекловидное тело. То есть как бы, пути доставки лекарства для глазных заболеваний, они отличаются от э, традиционных, при любой другой патологии. Поэтому здесь как бы ученые ну даже не предположили, а как бы пишут, что результаты показали, что обычное лечение антивирусными препаратами и вакцины это ну, происходит блокирование вот этих рецепторов, через которые вирус проникает в клетки. Поэтому это новизна здесь есть.